Я мечтаю во сне, наползу его, Поклоняюсь весне. Шишек много на лбу, шишек много на лбу, Перепады судьбы искоряжет меня. Все как будто как бы, Кандалами звенят. Я мечтаю еще, я мечтаю опять Прыгнуть к лету в пальто, Но так трудно дышать, но так трудно дышать. Перевалы пути, запорошит пурга, Мне уже не пройти по колено снега.